Доброе время суток. Хочу представить вам инкубатор самодельный, который сделал сам из старого холодильника советского. Изначально у меня был инкубатор сделан из старых мебельных щитов. Стенки там, тумбочки разобраны. Но за 2-3 инкубации он со временем разлезся. Приобрел я Pinoflex. Хотел делать из пинофлекса клеить, но в итоге мне попался вот старый холодильник советский, и я все-таки решил остановиться на нем. Начнем по порядку. Начнем с дверей. Что я сделал? В двери я вставил, монтировал стекла с двух сторон, посадил их на силикон, взял, вот поделал такие вот самодельные крепление для того, чтобы стекло держалось не только на силиконе, но еще и за счет дополнительного крепежа. Крепеж садил уже на клепки. Вот видно с двух сторон стекло стоит. Внутри здесь был в дверях пластик под лотки там и так далее. То есть пластик я выкинул изначально сразу, так как он занимал пространство. Ну и решил обшивать внутри дверь сразу оцинковочкой, так как если взять обшить чем-то другим, то есть USB или чем-то другим каким-то материалом, я думаю, оно со временем от влажности разлезется. И не хотелось бы второй раз морочить с этим голову. Вот. Так вот получилось. В принципе, вот она дверька. Так, в качестве элементов нагрева я использовал обычные лампочки 4 по 40 Вт. Вот, видно. там где были лотки в холодильнике для яиц овощей и так далее я поставил лоточки с водой судочки вот такие вот для влажности закрыл их оцинкованной сеточкой с ее 12 на 12 для того чтобы когда будут вылупляться птицы в том случае если они выпадут из лотка для яиц чтобы они не попадали в воду не было дохляков сделал я два лоточка для меня в принципе это для закладки перепелиных яиц в данный момент этого достаточно также шалатки я делал из рейки Оцинкованная сетка 12х12, 12, в которую вот какая-то малярная или какая-то сетка пластиковая. Так, хоть нечего делать, в принципе. Вот вывел сюда датчики от гигрометра, от терморегулятора, которые можно перемещать либо в верхний лоток, либо в нижний лоток. Ну, если надо будет, здесь пространство позволяет. Холодильник небольшой, но пространство позволяет добавить еще один лоток, то есть сузить пространство между лотками и добавить еще третий лоток. В качестве лампы освещения использовал также обычную лампочку на 40 ватт и керамический патрон. Все старые отверстия я в холодильнике по заклеивал эбоксидкой на стекловолокно, использовал эбоксидку, то есть для ремонтов автомобильных бамперов необычную дешевую чуть подороженных но лучшего качества ложится стекла и заливается бокситка ну вот что касается внутренней части не стал я ставить вентиляторы там кулеры и так далее а сделал вот такую вот мешалочку воздуха сейчас работает. Также профиль согнул. Использовал я двигатель от инвалидки или запорожца. Ну что-то в этом плане для дворника. Вот. Частота вращения двигателя регулируется, можно делать медленнее, быстрее. Там есть специальный болт на редукторе, который делает. Замедляет, либо увеличивает частоту вращения самого редуктора лопастей. Просто получается, сме идет смешивание воздуха внутри. Вот сам этот двигатель сверху. Питание на него от старого магнитофона. Музыкальный центр был такой при Советском Союзе вот с него взят трансформатор и диодный мост просто элементарный все на работает все отлично включено в розеточку вот. терморегулятор у меня самодельный использовал китайский этот вот, w 1209 по моему перепаял роли и разъем для проводов, ставил распред коробочку запитала также от блок питания какого-то старого но ну, это уже автоматика проработала двери три закладки на 4 лампочки нагрузки 160 ватт она выдерживает нормально не вылетела не на добавочной креле и так далее кнопка включения выключения ну и кнопка освещения вылетела ну, в данный момент это пока не столь важно мы ее со временем поменяем закладка яиц у нас будет происходить завтра и инкубатор будет сутки работать в тестовом режиме что касается теперь переворота лотков не пошел я по пути электрического то есть я а сделал обычный механический переворот, переворот лодков, Использовал зонт старый пляжный, поломанный, рыночный, пляжный. То есть взял вот всю часть от зонта, на нее посадил лотки, сделал три отверстия. И вот он вот так вот фиксируется таким макаром перевожу в нужное положение и фиксирую. То есть мне не тяжело 3-4 раза в сутки перевернуть, перевернуть яйца. И есть, не вижу лишние траты Вот сейчас я вам покажу как это происходит. Вотки вот, в нужном положении двигаются. Также они фиксируются. Все датчики можно перемещать еще раз повторюсь на верхний нижний лоток куда угодно ну, вот еще раз включу все заработало покажу вам работает сутки в тестовом режиме будем залаживать яйца перепелиные и проверять вывод процент выводимости всем пока до новых встреч вставляйте свои комментарии задавайте вопросы еще раз до свидания